Два мужика сидят в квартире, бухают. Вдруг закончилась водка, да и денег нет. Хозяин квартиры говорит, да пойду сейчас в соседнюю спальню и напечатаю. Уходит, а за ним этот друг идет, смотрит, и правда станок стоит. Напечатали денег, набухались, на следующий день Хозяин на вызывает ФСБ и говорит, что деньги печатаешь? Мужик, да не печатаю я, я их заранее положил. А старок разглаживает их. Слушай, а зачем это тебе? А мужик отвечает, да чтобы знать, с кем пить.